В Музее истории Казанского университета состоялось вручение дипломов о присуждении ученых степеней, кандидатов и доктора наук. В церемонии принял участие проректор по научной деятельности Данис Нургалиев. Все подробности далее. В Казанском университете были созданы собственные диссертационные советы, которые сейчас очень хорошо развиваются. И сегодня удалось увидеть их плоды. Среди 12 специалистов, получивших дипломы, есть преподаватели, учителя, инженеры, научные сотрудники из различных организаций Казани и Москвы. Данис Нургалиев рассказал о том, как проходит отбор кандидатов. Есть ассоциационная комиссия по гуманитарному и по естественно научному направлению, которая очень строго отбирает вот эти вот диссертации, оценивает их, и потом уже мы на Большом ученом совете университета открытым голосованием... Обсуждаем утверждаем все эти диссертационные работы. Да? На награждение приехала из Москвы и Наталья Мурашева, которая окончила аспирантуру в Казанском университете. Ее работа была посвящена пословицам и поговоркам. Я вообще в Казани была первый раз, помню, в 11 классе на конференции. Вот Чувствовала душой, что я сюда попаду. И так получилось, что научный руководитель... Посоветовал сюда, и я попала. Инженер научно-образовательного центра педагогических исследований КФУ Надежда Сайфулина 9 лет училась в Казанском университете. Сейчас стала кандидатом педагогических наук. Ее защита прошла досрочно. За это она благодарна КФУ. Все аспиранты учатся 3, кто-то 4 года. Но как только научная работа начинает соответствовать всем требованиям, а по нашей работе был дополнительно выделен грант Российского фонда фундаментальных исследований, то диссертационный совет принимает решение выводить на защиту. Гранта, чья работа уже готова отвечать всем требованиям ВАКа.